Казанский федеральный университет включен в перечень системы образующих организаций страны. Для университета это важное начинание, которое к тому же позволяет вузу иметь поддержку в сложных ситуациях. В том случае, если у нас будут какие-то сложности, мы имеем право на льготные субсидии для того, чтобы, ну скажем, покрыть наши кассовые разрывы, льготные кредиты и государственные гарантии. И, ну, мы очень надеемся, что это ну, к этому не подойдет, но это то внимание которое, и ту поддержку, которую мы можем получить за счет федеральных средств и за счет инициатив этого местного правительства. Нужно понимать, что это не благотворительная акция. И в случае займа деньги придется вернуть. На сегодняшний день в перечне вошли 30 организаций республики. В их числе всего две организации, осуществляющие деятельность в сфере образования. Это Казанский федеральный университет и Казанский национальный исследовательский и технологический университет КХТИ. Это значит, что КФУ входит в топ-30 самых крупных организаций республики Татарстан. А если взять число занятых, а также совокупность занятости с учетом студентов, то Казанский федеральный университет входит в первую пятерку самых значимых организаций республики. К слову всего, по России насчитывается 1338 систем образующих организаций. Из них области образования 41. Лилета Талипова, Универньюз.